Здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. Новая стойка. Велостойка для ремонта велосипедов. Это стойка Bike Ham. Так как сейчас у меня здесь нет ничего, и я все начинаю с нуля, это я покупаю инструменты, смазки, даже запчасти, тросики, все вот эти вот принадлежности для велосипеда, для ремонта велосипедов. Также я себе купил вот такую вот стойку Bike Hand. Это приблизительная копия велостенда, велостойки Park Tool. Несколько было вариантов на Амазоне Это Bike Hand, такая, как у меня в Украине осталась, дешевая, самая-самая простая доступная и были еще варианты порту но порту очень дорогие допустим если такая как у меня в украине стойка стоит здесь 40 фунтов 35 40 фунтов а на ebay можно даже за 20 фунтов найти в неплохом состоянии то вот эта стойка стоит 100 фунтов а стойки порту уже начинаются от 170 фунтов это в ну, реально дорого. я взял, сравнил фотографии, отзывы про вот эту стойку Bikehen и стойку э, приблизительно по комплектации и по вот этому вот самому захвату э, и паркту. В принципе, остановился я на выборе <coughs> Bikehen. Сказал на Амазоне, через два дня приехала. Эта стойка, я ее распаковал, посмотрел и сейчас ну, буду распаковывать и показывать вам. Сразу скажу, вес этой стойки 5,8, ну почти 6 кг, 5 кг, 800 грамм. Я сразу не понял, почему такая легкая, ведь она должна быть ну, железная, стальная. А дело в том, что здесь она сделана из алюминия и труба миллиметров 50, наверное, я взял с обычным и буду замерять и показывать и рассказывать. Ну тогда приступим. Первая это идет вот такая вот тарелочка, на которую ложатся все инструменты. Даже вот так, я ее даже еще не распечатывал, при вас распечатывает. Но она без магнитиков. Клапочка сама. Клобочка в сторону. И инструкция. Все на английском языке. Как разложить. Так, разлаживается она следующим образом защелка нужно ее закрутить эту ручку потом вновь. вот так вот чуть-чуть вот, вот, вот, вот, чуть-чуть пониже опустить вот и все а, здесь, здесь. не могу понять а так она крутится или не крутится нет так она влево вправо не крутится здесь э, болты мощная алюминиевая труба сейчас я замерию там циркулем 45 миллиметров эта труба 50 миллиметров эта труба ноги 50 миллиметров Но ноги э, идет плоская труба тарелочка устанавливается здесь есть два таких вот на пластике отверстия и вот здесь на самой тарелочке откручивается и вот так я так понял вставляется высота стойки регулируется вот этим вот болтом Максимальная высота от земли до, как сказать, вот этого вот захвата получается метр сорок Это самая верхняя точка. Самая нижняя точка 95 сантиметров. Единственное, что стойка сама вот не крутится ни влево, ни вправо, никак. Надо только перемещать ее. Вот так. Поставить на ровную поверхность и будет стоять. Сам вот этот захват крутится, крутится, откручивается, закручивается и прижимается. Здесь когда ну, велосипедная рама сразу захватывает так, как надо. Подожмем. Здесь все пластик. Пластик, алюминий. Но пластик мощный. У меня в Украине такой же самый пластик и работало. Сколько, сколько я велосипеда переделал, очень много. Нормально было. Хватало. Слаживается эта вся конструкция. Откручивается. И сложили. Защелкнули закрутили вот это вот железо это пластик это железо теперь как прокручивается вот этот механизм откидывается ручка откручивается здесь разъединяется и вы можете повернуть как вам надо подвинули все никуда не девается открутили зубчики разошлись Покрутили как вам надо, закрутили, все, ручка просто двигается, никакого здесь нет, ни защелки, ничего нет, открутили, прокрутили, закрутили. скрутилось прокрутили закрутили ну не знаю насколько хватит этих зубчиков Но если не так часто это все дергать не рвать как ну, не разъединивший вот это вот все вот так значит будет все работать так как надо сам механизм попробуем велосипед зацепить Да нормально. Держится, держится. Не падает, не падает. Пониже опустить. Педали не цепляют. Уже хорошо провернуть его, провернуть вниз, висит, так провернуть, висит, принципе ничего такого ничего такого супер сложного и ничего такого супер единственное что в этом велосипеде ой велосипеде в этой стойке здесь нет вот этой вот вот этого упора, который руль держит надо что-то придумать. И все равно, мне кажется, чуть-чуть вот угол наклонен сильно велосипед получается. Хотя если так развернуть, велосипед четко, э ну практически 90 градусов к земле. Если велосипед вот так повернуть, то он получается под углом То есть, короче, можно крутить его вот так вот, как хочешь. Так, плохо зажал, опускается. Болт железный, гайка тоже железная, нормальная. Восьмерка на этом колесе такая сильная. Но восьмерка не на ободе, а восьмерка на самой покрышке. Но оба эти чуть-чуть есть. Еще не купил я себе станок, придется так с помощью колодок, колодки будут у меня как индикаторы выровнять восьмерочку. В общем, такое видео. Кому понравилось, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем мирного неба. Пока.